А вы, как ваше имя и отчество? Она говорит, так юлить начала и показывает на повестке своей. Вот и вот мое имя фамилия отчество. Секретарь Юли, уже, уже получается в теме. То есть отказалась признать себя персоной, лицом? Вы Дмитрий Анатольевич, вроде Надежкин, я говорю, нет. Я живой человек с именем собственным Дмитрий, говорю. То есть они насторожились уже в начале. Как, ну, под принуждением, под вашу ответственность. Я написал, я хочу, чтобы суд отменил постановление. А с тобой начали то я... договариваться. Ну да. Она такая, ну если вы заберете вот эти волеизъявления, то еще, все решится в твою пользу. Постановление отменить то есть победа. Выиграл. Да. Ты где-нибудь такое видел? Ну, нет, конечно. Я не видел. Как бы ты выиграл вот этот процесс без моего видео, без моих наставлений? Навряд ли бы я выиграл. Я рад, что я немножко, чуть-чуть причастен к этой победе. Но это не чуть-чуть, это полностью твоя заслуга. Я тебе сразу скажу, это не мои знания, это наши знания всеобщие. Я все ждал, когда же, когда же поступит, кто же первый осмелится. этим? Она меня заходить, я говорю, а где судья вы меня приглашаете с сохранением всех прав и свобод. Если ты приглашаешь, mm -hmm. то все, никакого преступления нет. Даже по законам РФ. Приставы были? Нет никого. Мы наедине были. Один на один опять? Да. Ты сказал, что за тобой стоит Творец, а против Творца она не может попереть никак. Я говорю, а как я могу доверять суду? Она мне с подписью Путина приносит удостоверение. Назовите закон. Где всего прописано, всего. что я обязан что-то тут подписывать? 99% подписывает, все не глядя. Так вот, чтобы таких грабежей было как можно меньше, и таких физических лиц было как можно меньше, вот для этого мы и трудимся. И просыпались, и осознавали, что они живые, что они мужчины и женщины, они, они какая-то бумажка под названием паспорт. Но ну, а кто этим будет заниматься? Я вот занимаюсь, я стараюсь для, для вас, чтобы у вас вот такие результаты были, чтобы у нас у всех были такие результаты. Так, ну что, рассказывай, ты говоришь, мои документы сработали, да? Ну да, получилось как. Ну хорошо, что ты выложил, конечно. Я так думал, думал, сам все-таки видео смотрел твои. Ага. Хотел все-таки с твоих слов вот эти документы сделать. Подожди, подожди, давай сначала представься, пожалуйста. Ты откуда. Дмитрий. Ага. Дмитрий Самара, в Самаре я живу. А ты какие документы взял? Вот эти, то, что я выложил, ходатайство да. на первое и второе заседание, волеизъявление, так называемое, со словами «я хочу», да? Да, я вот в том-то и делал, что «я хочу» и 19 вот этих вопросов суде как раз. Ага. Вот, и получилось как, то есть, у меня были свои волеизъявления там, то есть, ну, суть объясню, административка по ГИБДД идет. Uh -huh. Я в роли защитника по доверенности uh -huh. от человека. А, а, вот там какая суть в чем? То есть ä, они дело в том, что ну как бы знаниями не обладал, они были как бы в суд отправлены ну, по, по обычным канонам, то есть там, не в качестве живых и всего остального этого. А уже прихожу я туда, ну уже грубо говоря информация появляется, уже прихожу уже с другими документами, где там уже как бы со стороны живых. <говорит> И, то есть и, ну, везде хочу, то есть не требу, требую нигде, не согласен, естественно, тоже не указываю. Я. Вот. Но я по загранпаспорту то есть, туда захожу в Это какой суд, городской или мировой? Это районный. районный. И что ты да. прошел в канцелярию, какие Но, документы дал? А, а, Объяснил: в Самаре сейчас канцелярию якобы документы не принимают, они здесь вот эту тему проповедуют. Угу. Вот в этот суд попал, говорю, в канцелярию могу документы оставить, они такие, ну, позвоните по телефону, то есть, э, с телефона говорят, что не принимают, а по факту, то есть, если ты захочешь, опять же, волю проявишь, угу. получается, все по-другому, обман идет, то есть. Ты волшебные обман. слова применял, я хочу. Да, да. Да суть-то в чем? Я просто как бы документы подготовил. Твой документ один, 19 вопросов я взял, которые вначале, когда процесс еще не начался, вы доверяете суду? 19 документов, подтверждающих да. личность должности полномочия. Да, Она, ну зашли, естественно, опять же, хитрость. Секретарь заходит заполнить объяснение там по административно, то, что ты не согласен. Есть такая бумажка, они подсовывают, чтобы ты расписался. Но дело в том, что я эту переформатировал бумажку, более изъявление наверху над объяснением написал. Ну, соответственно, от живого фамилии, имя, отчество зачеркнул, то есть вот там, где вот эти внизу указаны. Ручку какого цвета использовал? Ручку я синюю, обычно. Ихнюю, да? Нет, свою. Их не рядом, она на шнурочке. Вот, и получилось, что как бы написал, она говорит, ну, что здесь писать, я говорю, я же административно про нарушение, Нет, не, на не нарушал же, ну, я же, получается, как по доверенности, они меня вы защитник, представитель, но я по доверенности. То есть, не говорю я то, что я защитник, представитель или еще что -то. Правильно. И доверенность да, есть... надо показывать. Прав... По некой доверенности, то есть, доверенность на словах. Да. Идея должна быть. Но... Ну, тут суть в чем, я как бы так особо это... Дело в том, что в начале в суд меня... Там же за грампаспорте нет прописки. Uh -huh. Меня бабушка, делает женщина там, как говорится, спрашивает, а вы скажите со слов ваше место жизни -то? Я говорю, я вам сказать не могу. Тут пристав подорвался, пошел спрашивать у судей, типа, как нам вопрос это решить, пускать меня или нет. То есть, то есть они насторожились уже в начале, когда я уже как бы начал то, что... Под принуждением, под вашу ответственность, но ну, через замок. Я говорю, мимо рамки могу пройти? Они говорят, нет. Ну, под принуждением, под вашу ответственность, если так. Ну, пропустили, значит, получилось так, что, во-первых, кабинет не соответствует по повестке, где проходило заседание. Подожди, подожди, давай по канцелярии. Ты пришел, пытался подать документ. Вот это 19 докумен... этих документов, подтверждающих личность должности полномочия, тебя да, попросили да, да. писаться в каком-то неком документе, неком расписке. Ты как там расписался? Ты использовал фрайд, вот эти буковки я, c, я, c, я, c все, без... я написал. Я хочу, чтобы суд отменил постановление. Вот эти слова я написал там. Ну, остальное там, там там же объяснение длинное. Там, как бы ты можешь писать. Z поставил большую, ну, чтобы они не дописали, ничего там. Mm -hmm. И в конце, значит, тоже без ущерба, без акцепта, под вашу ответственность, под принуждением, живой мужчина, им, именем собственным Дмитрий. То есть вот так. Молодец, молодец. Ну вот И передал это. Дело в том, что я спросил у секретаря, когда спросил, говорю, а вы, как ваше имя отчество, Она говорит, так юлить начала и показывает на повестке своей, вот и вот мое имя, мобильное отчество. Секретарь уже, уже, получается, в теме. То есть, отказалась признать себя персоной, без лицом. Да, я же, у меня-то видео как бы работало все, запись шла. А у тебя есть видео? Ну, у меня, ну, такое видео, да, и звук, и видео все есть с самого начала. Без звука? Со звуком, то есть, ну, просто камеру я не направлял, понимаешь? А, ну, ничего страшного, пришли, это я перемонтирую. Она ушла, я вот этот документ запомнил. Факт то, что судит в зале суда не было. Вот в, это, в этом кабинете, грубо говоря, во-первых, номер кабинета был другой автоматически. Мне не понравилось вот это что в повестке указано, и ну, по факту все правильно, у меня так же. Вот. Естественно, я на всякий случай номерок записал это, это, этой комнаты, и получилось, что она меня заходить. Я говорю, а где судья? -то? Она, вы, вам еще тут надо вот этот вот документ заполнить, она говорит. Потом она уже придет. как бы. Ну, я заполнил, говорю, я тогда выйду, я не буду без судей здесь оставаться. Именно в суде заседании, где флаги стоят. Да, да? Вы, да ну да, на, на корабле я не, без судей не стал оставаться на еди, один, один. Вот один, зря один. вообще не надо было туда заходить. Это проникновение на чужую вот, территорию. А, Если бы она тебя она, там застала, она... у тебя бы статуса ну, э, вора был. Грабителя. Я так и подумал. Я так и подумал. И, естественно, там никого не было. Она вышла, я сразу же вышел. Uh -huh. уже. И ждал уже, когда она из другого кабинета уже выйдет и уже зайдет уже в зал, этот, где процесс проходит. Ну, естественно, сказал, это самое, вы меня приглашаете с сохранением всех прав и свобод. Вот Ответила она, она... что? Она ничего не ответила, как будто не обращает внимания. Тоже зря, надо обязательно добиваться от нее реакцию. Вы приглашаете, надо, чтобы под аудио, под видео она озвучила, что да, приглашаю. Тогда с твоей стороны нету э, так, так называемого преступного действия, проникновения на чужую а. территорию. Но вот этот момент я не знал. То есть ну, с другой стороны, она промолчала, то есть возражений не высказала. Это... Ну, не, ну она, я оферту свою сделал, она про умолчание, она получается акцептировала. Ну, это спорный вопрос. Потом могут быть разночтения, разнослушания и так далее. Нужно, чтобы она обязательно под видео сказала: что да, приглашаю, проходите, конечно. У меня слышала, она же несколько раз. Да, да, проходите, проходите, я, это, я вас приглашаю. Проходите, проходите. Ну, да, ты на пороге стоишь, специально ждешь, получается. Да. И, о, я понял, этот момент, это хорошо. И это, это, я тогда как бы тоже на заметку возьму. Но это, ну, это представь, мы... это вот на, на себя пример ту же ситуацию. Тебе звонок в дверь, ты открываешь, там стоят mm -hmm. непонятно кто, и берут сами, заходят без, без твоего разрешения. Что ты сделаешь? Да, Конечно, да. полицию вызовешь. Объявишь ага. их преступниками, правильно? А ну, так они сути... стоят, спрашивают, а можно зайти? Если ты приглашаешь, угу. то все, никакого преступления нет. Даже по законам РФ. Ага, все, я понял. Понял смысл. Ну и как бы зашел, подготовил вот эти волеизъявления у меня. Вот как раз первый документ, это вот твой был, 19 вопросов. Ну и она как бы начала, я говорю, можно мне? Она раз меня остановила, ну вроде я думал, сейчас она начнет процесс. Ну так, типа меня дернула, типа я говорю. Начала, вы там доверяете суду, ну, вот это вначале, то, что она, говорят они. Я говорю, а как я могу доверять суду, если я как бы не удостоверил ваших полномочий вообще? У вас удостоверение вашего, не видел паспорта, не видел вашего. И у меня в связи с этим волеизъявление. то есть попрошу вас ознакомиться, посмотреть этот документ. Но Она говорит, ну, принесите. Ну, вот я принёс. смотри, ошибочка. Старайся слова «прошу», «попрошу», «требую», «не использовать». «Я хочу». Ну, по-моему, может быть, я даже «я хочу», сказал. А. «Я хочу при... вот этот документ приобщись к материалам делал так и сказал. Угу. Вот, она как бы, ну, принесите. Я принес ей. Так, потом ну, она, я так понял, бегло посмотрела. Там там гражданин СССР. Подожди, подожди, при... подожди, принесите. А приставы были? Нет никого, мы наедине были. Один на один опять? Да. Надо было, понимаешь, вот она тебя попросила, принесите. Надо было вот да. эту ее волю не исполнять, а сказать так. Типа, да. не, я вашу просьбу отклоняю, я вот сам да. хочу вам передать этот документ, поэтому я подойду. То есть ты свою волю выполняешь, а, отвергаешь все, ее все. волю и говоришь, что будешь свою волю исполнять. Все, все, то есть я, я, я хочу, то есть это как бы вашу отвергаю волю, а вот я хочу, я сейчас подойду и вам документы... Да, Принят. да. То есть, ты понимаешь, вот она, она тебе может говорить, там: встаньте, присядьте, попрыгайте, потанцуйте, отожмитесь, подойдите, отойдите, поднимите правую руку, а -а -а -это, станцуйте, лезгинку, еще чуть Но ничего не соглашайся. Поводил. То есть, перекручивайте. случае, да, все перекручивайте на закручу, свою закрачу. волю. Пока моей воли не будет, свою. я ничего не сделаю. Все понял, перекручивать на свою волю, это тоже я теперь запомню. Ну и как бы я начал, там сочинил волеизъявление, ну, соответственно, у нас где камера видеофиксации здесь, организация, она вообще как бы по этому адресу не находится, То есть и выписки этого, этого подразделения тоже нет. Но по документам оно относится к МВД Самарской области, главное управление МВД, это их филиал, получается. Ну, это все детали, о чем были заявления? Ну, как детали? Ну, суть-то в чем, что те, кто люди там, грубо говоря, какие-то манипуляции делали, выписывали постановления, у них доверенности вообще-то не было uh -huh. от данной организации, это же юрлицо по-выписке. Ну, это все ясно. Меня интересует, вот как в суде ты, как сработали эти документы, что тебе сказали-то в итоге. Ну, вот я, я дальше. Я начал, вот, грубо говоря, вот это вот волеизъявление, чтобы она истребовала полномочия этих людей. Потом, значит, перед этим суд был, перед этим, там судья отклонила, Значит, но ну, там ходатайство еще было. О том, чтобы остановить сроки, mm -hmm. жаловать. Она, короче, зарубила мне этот ходатайс. Я говорю, ну вы, ну вы зря так сделали, я говорю. Ну, говорю, мы же, Вы просто, говорю, время растяните, все равно через апелляцию и возвратят вам. Там они же судят э, документы, я с материалами делал, посмотрел. Там скриншот с телефонов, представляешь? Скриншоты с телефонов и бумаги, не подписанные должностными лицами. Скриншот Вообще заверен кем-то? Ничего не заверено. И документы, вот, чтобы без их присутствия провели заседание, не подписан. Человек должен быть указан по росписи ни на одном документе нет. Они по этим документам судят людей, представляешь? Ну, ясно, ясно. Это все, я тебе говорю, это все детали, которые всем известны, что полный беспредел ну, в этих судах происходит. Как, как сработали ну, документы? Второй документ. Это, ну, у меня опять же свой, вот который третий mm -hmm. я подал. Ну и четвертый был у меня отвод, вот, по принципу твоему, что как бы судья полномочий не подтвердил. Соответственно, он там э, значит косвенно как-то э, с результатом связан, как бы то, что в пользу других людей, а не в пользу мою. Ну и суть, это я просто уже... И она говорит, ну давайте мне все вроде. Мне же, мне же говорит, придется каждый письменно отвечать на Конечно, каждое. с удалением в комнату совещательно. И я говорю, ну давайте по-людски с вами решим. Говорю, чтобы я ваше время не отнимал, вы мое. Давайте вы мне скажите, удовлетворите вы жалобы или нет. Ей говорю. <говорит> Но она она, не, такая, а ну, она и... не имеет права отвечать. Она только в совещательной комнате имеет право принять решение. Но, но я она, я говорю, ну, я ей говорю, давайте по-людски. я не хочу ваше время отнимать. Она такая, ну, если вы заберете вот это вот, вот эти волеизъявления, типа тогда вроде все это такое лицо у нее подобрело. Бля. Я полез. Вижу, что она как бы у мне кидает. Если ты заберешь вот эти документы, которые ты мне на стол положил, то все решится в твою поле. Так вот. Вот так вот было. Нормально. По лицу видно. По лицу видно просто. Это сговор называется. Ну, сговор, она опять же выбор сделала. Я, я, я, я же, как говорится, в рамках закона я же ее не, не, не требовал от нее, там ничего, и, и, и как бы таких слов не говорю. Слушай, а что за судья? Желаешь высветить ее? Да, ну, в принципе, нежелательно просто. Зачем? Просто, как говорится, знаешь, она так, как бы, слишком все легко просто прошло, неинтересно. Понимаешь, вот А чем закончилось-то? Ты согласился, нет, на эту оферту? я говорю, тогда я забираю эти, ну, волеизъявления. Она, я удаляешь, короче, туда это. Я тогда, я говорю, я тогда выйду, пока у вас не будет. Хорошо. Я вышел... Ну, минут 10 она написала, это, вынесла решение. Также все я также сказал, вы меня приглашаете. Угу. Все, зашел. Ну, все, она зачитала то, что удовлетворить ходатайство. Второй раз, когда и... ты. Подожди, второй раз, когда ты попросил это сохранение сохранением всех прав и свобод, она да. тоже ничего не ответила? Ничего не ответила. Заостри внимание на этом моменте. Ну, я понял теперь. Uh -huh. Ну, то, что, да, обязательно вот это важно, и то, что она и перекручивать ее пожелания. Так, и что, она вышла, вынесла результативную часть? Ну, все, она сказала, то есть удовлетворить, когда удовлетворить, постановление отменить. И то, что, если там кто-то не согласен, там, он в областной суд пускай дает. А, то есть победа, выиграл. Да, и получается, я благодарю, сказал всех присутствующих, ну и как бы все, мы шли и все, и на этом процесс закончился. Ну она, подожди, а в самом начале она личность твою устанавливала, документы показывала? Да, она, она, она, она, короче, я, вот, самое интересное. Она мне говорит, ну, Дмитрий Анатольевич, вроде, Надежкин, я говорю, нет. Я говорю, я живой человек с именем собственным Дмитрий, говорю. Ага. я говорю, я заучредитель персоны Д.А. Надежкин, говорю, <связывая> вот, она такая Говорит это А что это за, за соучредитель? Ну, вроде как это так Я говорю, ну соучредитель Я соучредитель Российской Федерации Соучредитель, получается Вот, она говорит а Тогда вас кто учредил? <связывая> Слышь ты, физическое лицо Тебя кто учредил? То есть она пыталась маску на тебя навесить Через эту фразу а я говорю, я говорю, тварец. творец. Творец? Что сотворило? Творец, я говорю. Ну, в принципе, логично, да. Я говорю, творец. А говорит, да, вот подожди, видел, но, этот... но, но ты зря так ответил, это как бы шутка юмора, но учреждает только физических и юридических лиц. То есть у, у живого мужчины нет учредителя, есть да. родители, которые родили тебя. Но это провокационный вопрос. Да, вот да, сейчас. да. И ты, ну, в принципе, так в шутку правильно ответил, но это вот именно в суде нельзя так отвечать. Это ты между собой мы можем так разговаривать. Ну, понятно, понятно. Ну и вот и так, и как бы она сказала. Вот ты его, говорит, видел, творца вот это. Я говорю, нет, не видел. Я и честно говорю, не видел. Вот так, короче, получилось. Ну она меня как бы получилось, что там же как бы сама жалоба была, была написана, там нет такого, что персоны и все остальное. Там просто Даян Надежкин под управлением автомобиля был в тот момент. С Следующий раз, если такой вопрос зададут, ты его видел, надо было, надо было еще добавить. Нет, не видел, и Российскую Федерацию тоже никогда нигде не видел. <связь> не, но ну я думаю, что у нее, вот все правильно, вначале, как ты сказал, то, что учреждает только физлица там и <связь> все. Да, вот да, это. да. Именно она... учреждает, то есть она тебя поймала на том, что тебя кто-то, кто-либо учредил. Все, она просто задала вопрос и поймала на это меня, получается. <связь> да, но она поймала, но неоднозначно поймала. То есть <связь> э -э она неправильно вопрос задала и не продолжила эту тему. То есть она, ну, как бы, как тебе сказать, не в ту сторону начала копать. А ты вовремя да. остановил эти попытки. То есть, вот видишь, ты опять прикрыл. Вот как я в последнем видео рассказываю, uh -huh, что uh -huh. за мной стоит творец. На все воле Творца. И ты, uh -huh, по сути, uh -huh. прикрылся Творцом. То есть ты сказал, что за тобой стоит творец. А против Творца она не может попереть никак. А, -а, -а вон она как-то. Да. Атака что, на что Творца, это? если она совершит атаку uh -huh. на Творца, то самое короткое определение uh -huh. слова творец это творец это все. То есть, если она совершит uh -huh. атаку на творца, то у нас атакует весь мир, вообще все там и вселенные, uh -huh. и параллельные, uh -huh. и там, и атомы, и промежутки между ними, и тебя, и себя. То есть она и против себя пойдет, а потом еще и обратку uh -huh. от творца получит, то есть от всего на себя. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и как бы я сказал, это не по существу. Вопрос, ваш, я говорю. Не по существу дело. Никогда так не отвечай. Не надо так говорить, да? А, смотри, в судах рассматриваются дела по существу. То есть, есть определенная mm -hmm. стадия а, рассмотрения дела именно по существу. Вот это слово mm -hmm. «по существу», если ты его произносишь, то ты, по сути, mm -hmm. высказываешь свое мнение по процессу. То есть, ты входишь в процесс этими словами. Все, понял, понял. Понял этот момент. И она меня вот привязать кстати, Вот в жалобе написала, вот Воронкова, ага. как бы что ты там за рулем ты был, это фамилия, имя отчество. Ну вы, это же, говорит, ты здесь? Ты, ты же был за рулем автотранспорта. Я когда, у меня как в голове, как, как бы все там перемыкать начало, я уже как бы не, не соображаю, как мне правильно ответить. но мол, мол, ну, я молчал, я как бы, ну там же, говорю, все написано, вы же читаете. То есть, вот так я говорю. Ну, в принципе, правильно, да. Когда не знаешь, что да ответить, вам... лучше молчать. За... Вообще, да запомни, вам... два, два, две главных фразы. Не, припи... да. не припоминаю, то есть, да. память отшибла. Не припоминаю. И э, второе слово, это затрудняйся ответить. Все. Затрудняюсь ответить. Ага. Не припоминаю, Затрудняюсь. Да, если она просто что-то да? что тебя вспомнить, поясните. Не припоминаю, угу. Затрудняюсь ответить. Можешь комбинировать. Угу, угу. Понятно. И Понятно. Ну вот, вот, та, вот такая ситуация произошла. А до этого, вот который суд я тебе посылал по электронке, угу. она меня вытянула на физлицо, потому она сразу, это, лицо поменялось у нее. И ты проиграл как, ну дело, да? Ну, ну проигра проиграл, но ну, я посмотрел, что там материалы сделал. С областного суда апелляции возвратить, мне кажется. Ну, вероятность большая вероятность большая чего того что на возвратят обратно сюда в этот районный суд на на доработку то есть неправильно возвратят это не не факт что выиграешь выиграю потому что документы я с другими приду у меня документов не было толком никаких она я подписал документы я не менял там в этих документах ничего там объяснение понимаешь она до волеизъявление по пашкам я не согласен я написал там понимаешь сам Потому я и проиграл. Я вписался в процесс там. Ну, да, да, да, да. Как, как я и пояснял, я... что если подписываешь протокол, пишешь несогласие, все, все, ты это, ввязался в процесс. Я вот, вот, вот, вот потому она в лице поменялась, я только ее разозлил с вами, сломаю. Живой мужчина, там, вот эти... Блин, ну такое, такие много... вещи, да, надо на видео снимать, прям три ноги выставлять там эти э, селфи палки, штативы, короче свет, э, это операторов угу. приглашать, вот и прям крупным планом их снимать. Ну да, но суть -то в том, что она затряслась, она же тогда мне удостоверение показала, она не знала, что у меня видеозапись идет. Она тебе еще и удостоверение показала? Да, я говорю, а как я могу убедиться? Она мне с подписью Путина приносит удостоверение. Подожди, конечно. подожди. Это вот в этот раз, когда ты. Не, не, не, не, в, не в этот, а это до этого, который а, я вот, тебе. Видел. Вот про вот, вот вот вот это и говорят тем живые мужчины, с которыми я разговаривал. Они говорят, что они показывают свои документы, только. Тем, они сто определили физическое лицо, Физы то есть недееспособное не какое-то непонятное все, все, что все, все. пришло и это, пытается себя. Да, это. да, да, да, да. И это вот я потому что они меня подловили вот этими бумажками, которые подунули. Просто я говорю, это обязательно подписывать вот эти документы. Они говорят, да, обязательно. Вот в этот момент, в, этом, в этот момент как себя вести? Вот если они вот эти объяснения подсовывают вот это. Запомни одну простую вещь. Как только mm -hmm. от тебя что-то требуют, всегда произноси mm -hmm. фразу «Каким нормативно-правовым актом вы регламентируете свои э, требования или свои действия?» mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Назовите закон. В случае закона полиции за то, что это Законные требования территории Российской Федерации Назовите закон. Еще говорю, обязаны номер закона. Я вам не обязан номер закона в интернете. Нет, нет. Мы обязаны, обязаны. Законопод... обязаны знать вы законопод... законы и исполнять законопод... их на территории того государства, я, в котором вы находитесь. А вот вы обязаны. А вот вы обязаны. Вот, я вам называю, что вы вообще нарушаете кодекс административных правонарушений, статья 19.3. Вы клятву давали? Я... Это не ваше дело, кому я клятву давал. Как-то не ваше. Вы ваши... на службе? вас-то какое это дело, кстати? Я вам предъявил удостоверение. Нет, не предъявил. Я вам предъявил удостоверение, не... пишутся 50 человек. Нет, я не успел прочитать. Я, не, не, я мне жаль, что вы плохо читаете. Как-то плохо. Ну. Угу, угу. Назовите закон, где шо, прописано, шо, что да. я обязан что-то тут подписывать. Угу. Это угу. в случае, если ты там с полицейскими, приставами, там, неважно с кем, с любыми. Это твоя защита. А если ты хочешь не защищаться и не атаковать, то лучше всего говорить, не хочу, нет на то моей воли. Mm -hmm. Не хочу просто. Вот, вот да. дурачка включить. А что значит обязан? А где написано, что я обязан? А я первый раз эту бумагу вижу. А раньше я без, без них всегда все делали. А с чего это? А с каких топор, да. а, а кто это решил? А зачем? А я не хочу. А мне а, а вообще нет. Я не понимаю, что тут написано. Да я даже читать не хочу. Не хочу А, нет они, а у, у тебя Тебе не подсовывали, никакие в суде бумажки. Да, постоянно раньше подсовывали. Ты знаешь, сколько бумаг подсовывали. Да, ага. когда меня в этом э, год назад в Екатеринбурге задержали, повезли, это, там тоже это, много судилище были, это все проиграли, бесполезно, угу. короче. Тогда У -у -у -у. я не применял тему живых, все по законам РФ пытался. Так вот меня перед камерой, У -у -у. короче, повезли в, это, в больницу. То есть нужна была им справка, что типа я здоров mm -hmm. и не опасен для других сокамерников. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. привезли в наручниках в больницу. Я говорю, ну снимите наручники. Он говорит, не убежишь никуда. Не, не, сними. Но ну, он снял и стоит рядом. И говорит, вот, знаете, mm -hmm. две бумажки, короче, надо заполнить, прежде чем к доктору зайти. Я смотрю бумажки, mm -hmm. там что-то согласие на медицинское вмешательство и mm -hmm. согласие на обработку персональных данных. Я, я беру mm -hmm. ручку, короче, и быстро так крест на, на, на весь лист. Перечерк, перечеркнутый и там пишу без ущерба и роспись переворачиваю там согласие на пропутку персональных данных тоже крест короче без ущерба и роспись все говорю заполнил mm -hmm. пошли ну заходим к доктору этот полицейский передает ему говорит вот он говорит заполнил доктор посмотрел говорит ну говорит а что я сделаю он он, он, он, он все это он все зачеркнул mm -hmm. Говорит, ну, а этот полицейский, ну, а как я его повезу в камеру? Мне же нужна справка, хоть что-то выпиши, говорит. Тот такой смотрел, смотрел, смотрел такой, на меня, на него, говорит, на меня смотрит, говорит. Ну, что ты, говорит, здоров? Я говорю, здоров. Жалобы есть? Нет. Ну, ладно, сейчас я ему выпишу, говорю. Что ты взял там, выписал? Все. Так мне этот доктор потом в конце, после этого, сделал подарок, как осознанно. Он сразу это... Осознал, кто, кто перед ним, mm -hmm. потому что 99% подписывают все не глядит. Все, я понял. понял, понял. Ну вот, вот, вот, вот, таким образом получилось. И вот сейчас, как бы, я вот мне темы интересные, по ЖКХ, сейчас я вот оферту, вот, ребята, Сталиосип, Сталин, что ли, канал Да, 2? да, да, да. да. Вот там вот них прям такую хочу пере, переформатировать через живого, вот эту оферту выставлять, грубо говоря, если они в суд подают и выигрывают, они об, определенную сумму мне должны выплатить, а тем самым акцептировать. Да-да-да. Вот это крутануть хочу сейчас вот по ЖКХ, по всем. Действуй, действуй. Вот, они... э, э, смотри, я в этой теме, ну, как бы уже... Я рассказывал предысторию, что эти оферты выставляют больше трех лет. Многие, все, почти все выставляют. Ну, mm -hmm. я ни разу не слышал, чтобы кто-то до суда доводил. За последние uh -huh. три месяца я уже со всех сторон получаю и, и как сказать и по большому секрету, и, так, mm -hmm. и, вся, и всякие mm -hmm. вот эти оферты информацию, что народ пошел в суд. То есть они не просто mm -hmm. оферты выставляют, они потом до выставляют и потом в, это, иск в суд подают. И мне это все по секрету сообщали, а, вот, а потом прислали вот это видео, и то есть вот этот мужчина из Перми, он первый, кто об этом заявил открыто да. и выставил все свои документы, и да, еще да. и доказал, что бибарики не являются билеты Банка России денежными средствами, еще, еще да. и постановление приложил о принятии иска в производство. То есть вообще молодец. Вот так вот, если бы каждый поступал, выкладывал документы, еще инструкцию давал четкую, было бы вообще замечательно. Ну, я по его схеме как раз написать, можно любую цену, ну, Бейбарик. Да. да, да. 30 рублей заплатить за иск, если вдруг что. Добро, добро. Так, ну что я ну, это по этому это, судилищу? Есть еще какие-то информации? Ну, по судилищу, значит, как, какая информация еще? Ну, как бы она, знаешь, вот еще момент мне, как бы, как бы типа, ты какую-то секту там вступил, блин, брат. Ну, типа... Кто там что-то говорит там? Ну, вроде. Ну, понимаешь, да? Какой бы такая психологическая, маленькая, она поддавила, вроде. Ну, это кто? Кто на тебя вроде... надавил? Судья, судья. Она тебе сказала, что ты сектант? Ну, но, не, она не говорила сектант. Ну, вроде кто-то кто вам там говорит, типа, а вы слушаете. В смысле, слушаете? А же она. А с чего она тогда аферту выставила? Давайте договоримся. Не по закону, ну, я... а по понятиям давайте решим наш вопрос. А? С чего ну... это? Я не знаю, вот, вот я почему кто говорю. И, я вот ты вот... мне скажи, кто и когда договаривался с сектантами? Ты мне можешь такой пример привести? Пришел какой-то там, я не знаю, в белом весь, я не знаю, там, с какими-то амулетами и все, заявляет. Я там аватар это, Творца, ну, 10 да, да, да. там, от пятого колена. Все, ага. я типа ваш суд тут отменяю. И все, и с ним начинает договариваться. Ты где-нибудь такое видел? Ну, нет, конечно. Я не видел. Ну да, да, да, да. А с тобой начали ну, я... договариваться. Ну да, получается, это как считается, не втор... это, это не уровни, как раз не второй акт. Или как вот это считается? Ну, я не знаю, это надо смотреть. Для этого видеозапись нужно делать обязательно, mm -hmm. как минимум, mm -hmm. аудиозапись. Вот как я тебе сейчас твоих слов через, ну, как, я как? Понял, через понял. испорченный я... телефон я... могу я... что-то я... сказать. Это надо каждое слово, каждую букву слушать. Я тебе файлы скину, ну просто не общего пользования, по -по послушать. Как бы послушаешь, скажешь свое мнение, если что, созвонимся с тобой. Добро, добро. А я, я тогда в я... эфир пущу только вот наш с тобой разговор. Ну да, то есть, там, в принципе, да. А по видео посмотрим, потому что нам все-таки хотелось бы до конца дожать, и как бы, если помочь людям, ну, даже вести себя, защитить себя вот так в дальнейшем. Вот смотри, вот, э, многие мне вот так вот, вот такие истории рассказывают. Многие вот звонят, говорят: Антон, у меня там победа или пишут. Я говорю: а, mm -hmm. а видео есть? Нету, а аудио есть? Нету. А что я говорю людям mm -hmm. покажу? То, что мне кто-то позвонил и что-то сказал, ты говорю, ты даже свое лицо не хочешь показать. Ни имя, ни отчество, ничего не называешь, mm -hmm. ни город, ни фамилии, судьи, вообще ничего не даешь, я должен вот об этом рассказывать людям. Mm -hmm. Я не Понятно. хочу быть сплетником. Ну это да, это все-таки целый труд. Это, целый, да. это не труд, это понимаешь, это надо высвечивать, надо свои слова всегда подтверждать вот этими видео, аудио и, и так далее. Что я и делаю, я всегда все выкладываю в открытый доступ. Нате, смотрите, вот документы, mm -hmm. вот видео, э, mm -hmm. вот мои действия, mm -hmm. вот предыстория, э, все, это берите и пользуйтесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Все понятно. А вот эти ребята, вот которые, вот мне интересно, вот они вот типа вот, вот как раз с Перми паренек сейчас вот по паспорту решил проехаться. Ты же смотрел видео нет? В смысле по паспорту то, проехать? По паспорту проехать, то, что он же вырезал фотографии с паспорта, отправил их там куда-то. Потом за... это участковый его вызывает, типа, административку на него в связи с тем, что он паспорт испортил или что-то еще. Uh -huh. Вот он и его последний сейчас видео. Uh -huh. И он тему p 1 вот как раз выписки. там написано, что это образец выданный. То есть это не паспорт, а образец. Это не образец. Смотри, в паспорте стоит печать круглая, маленькая, которая по всем законам РФ ставится только на копиях документов. То есть паспорт – это копия э, некого документа. Мы пришли к выводу, что паспорт является копией документа под названием форма 1П. То есть форма 1П – это изначальный документ, а паспорт является его копией, заверенной. Я хотел вот вопрос вот задать, если как бы можешь ответить, по поводу вот этого, то, что с регистрации ты снимаешься, грубо говоря, да? Угу. Вот это поподробнее, ты с этими ребятами общался дальше, как бы? Ну, пока, подожди, пока эта тема под секретом, потому что а, все, все в все процессе, все. и ну, пока не буду распространяться на эту тему. Очень Понятно, ну, при... Да, да, да, вот это интересная тема, конечно грамотно там. Опять же, если мягко получится и не ходить в суды, конечно, это было бы вообще выше калатаж. По итогам. Да ну ты, вот. ты чё, как, как не ходить? Там такие видео шикарные получаются. Ты что? Не, ну, ну, ну пон... да, но что, видео шикарные, я вот, допустим, не блогер, да, допустим. Я, мне свое время терять, к примеру, особо не хочется. Тем более спектакли. Они же сказали... Слушай, что а, а как бы ты выиграл вот этот процесс без моего видео, без моих наставлений? Без моих Навряд на, на, на ли бы я выиграл. Ну, такая... Так, а когда вас, до вас дойдет, что нужно вместе это все делать? Я понимаю, что у тебя нет времени. Ты не, ты, тебе неохота возиться с видеокамерой, тебе неохота возиться со звуком, тебе неохота селфи-палки покупать, выставлять эти штативы, выставлять моноподы, треноги, короче, следить да. за звуком, еще за видео, и чтобы батарейка не села, еще зарядку с собой иметь, еще этот удлинитель иметь, да. если зарядка сядет. И неохота потом это все монтировать, собирать все в едино, монтировать это самый сложный процесс который никто никогда не видит но это это 90 процентов от трудов всех это вот никто не видит это тоже труды я понимаю что да. вам это все ну неохота и лени этим всем заниматься потому что это очень много времени отнимает и это очень трудно ну а кто этим будет заниматься я вот занимаюсь я стараюсь для, для вас чтобы у вас вот такие результаты были чтобы у нас у всех были такие результаты да да я, я понял я понял конечно Поэтому я говорю, народ, хотя бы видео, хотя бы аудио снимайте и выставляйте. Я сам все смонтирую за вас. Я 90% трудов за вас делаю. Хотя бы видео и аудио присылайте. Угу, угу, угу. Я понял, понял. Ну, я говорю, у меня в принципе вот, есть, пусть она плохенькая, я тебя пошлю, посмотришь. Добро, добро. Для, для себя, для ознакомления послушай. Да, да, да, да, да. Ну все, вот пока, в принципе, вот я говорю, по мере поступления я сейчас тренируюсь вот по этим административкам, вот, по мере поступления. Вот. Ну а от, вот эти рычаги, то есть, вот если, допустим, хотел твое мнение спросить по поводу, если вот, допустим, вот это с, с камер видеофиксации приходит фотографии, или они, они вообще полномочий какие-то должны иметь, или это все как бы обращает внимание суд на это? Га гаишники вот те же самые. У меня автомобиля нет и не предвидится, и я как бы в этой теме вообще не, не разбираюсь и даже не сталкивался. Но это такая же полиция. Понимаешь? Они По сути, они не, не имеют. По полиция намного хуже. Гаишники они имеют дело только с водителями. Очень-очень-очень угу. редко имеют дело с какими-то там пьяными, там наркоманами и угу. дебоширами всякими. Очень редко. А вот полицейские, mm -hmm. вот на них вся вот эта вот, и наркоманы, и пьяные, и эти, бытовуха вот эта вся, поножовщина, трупы, это все на них ложится. Поэтому полицейские намного жестче, и, как тебе сказать, с ними намного труднее mm -hmm. общаться, чем с, с гаишниками. Это я точно знаю. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что труд гаишника и труд полицейского, это несравнимые вещи, это разные вообще вещи. Ну, просто я почему за эту тему затронул, во-первых, они бабла собираются с народа, очень много, блин, фу -фу, грубо говоря, бывает их, ты же понимаешь, что так происходит. Ну, во-первых, не с народа, а с физических лиц. Ну, понятно, но это же наши же люди, которые рядом с нами ходят, понимаешь, вот о чем я говорю. Пусть они и физические лица, но они опять недостойны, чтобы их вот так обманывали. Так, тоже. в том-то и дело, что грабят только физических лиц. Так вот, чтобы таких грабежей было как можно меньше, и таких физических лиц было как можно меньше, вот для этого мы и трудимся, чтобы люди перестали себя ассоциировать с физическим лицом. И просыпались, и осознавали, что они живые, что они мужчины и женщины, они они какая-то бумажка под названием паспорт. Ну да, да я согла согласен с тобой полностью. Потому и как бы эта тема, я говорю, там тема это в принципе там все просто. Там главное, вот по какой я теме выезжаю. Там два человека в страховой полис ОСАГО вписано. И получается, как бы при нарушении. Подожди, подожди, подожди, Дмитрий. У нас сейчас да. это. Я хочу закончить видео, чтобы потом да. не, это не перемонтировать. Это что? тоже труды. Поэтому в деле еще есть еще какие-то дополнения. Да. Ну, нет, я просто хотел бы видео тебе послать говоря, чтобы посмотреть, ознакомился и как бы если что. А так основные моменты я так вот. Которые ты сказал. Слушай, я так ты себя как заявил, Чело человек или человек мужчина? Ж, ж, ж, живой мужчина с именем собственным Дмитрий. О, молодец. Да, то есть вот. И если да, и там в каких-то моментах соучредитель персоны Д.А. надежды. Ну, это уже там это, побочные. Самое главное вот это, что живой мужчина и хозяин имени такого-то. А, ну чё, более я, я, я, я, я, я вот тяну руку, но не могу тебя пожать, потому что ты на экране, а не вживую передо мной. Но я все равно тебе жму руку, молодец. Так, молодец. Спасибо, спасибо. Я, я рад, что я но... немножко, чуть-чуть причастен к этой победе. Но это не чуть-чуть, это полностью твоя заслуга. Не-не-не, моя не, максимум но... на 50, все остальное ты сделал, там живую, непосредственно присутствие. Ну, присутствие, но ну, ты понимаешь, что это должен, это как бы все равно без твоих знаний. Если бы я не слушал там постоянно, вот грубо говоря, вчера слушал, ну, каждый раз вот повторно прослушал все твои вот эти моменты, ну, Я тебе сразу скажу, это не мои знания, это наши знания, всеобщие. Вот где-то ну, ты через... мне позвонил, рассказал, где-то другой человек, а я потом это все выдаю, и я не претендую на эти знания, что я автор именно этих знаний. Я выдаю общую да. информацию для всех. Ну да, я просто от тебя получил эту информацию, так, притянул ее. То, что она нужна мне, она ко мне пришла. У -у -у. Вот так могу сказать. Так оно и произошло. Значит, всевышняя воля такая, что распорядился он помочь через себя. Информация мне пришла. Вот так получилось. Я считаю. Ну, благодарствую, благодарствую что реакция поступает. Я все ждал, когда же, когда же поступит. Кто же первый осмелится? Да ну. Понимаешь, а, ну, понимаешь, ну понимаешь, но устали. Ты боятся, но ну, сколько мы можем бояться? Вот вопрос. Люди пусть себе зададут. Сколько, а когда им надоед бояться? Вот. Также в основном на страхе же все построено. Дело не только в страхе. Когда ты перестанешь бояться, у тебя появится желание во всем этом разобраться. И у тебя еще какое-то время уйдет на то, чтобы разобраться. То есть набраться теории, потом эту теорию на практике проверить, и только потом получить умение. То есть умение ⁇ это не... Вот теория плюс практика ⁇ это есть умение. Умение невозможно ни забыть, ни потерять, ни, ни, ну вот как говорят, провел спектр. Один раз научился и все. И это, это умение на всю жизнь. Вот такие, когда у тебя ну, будет умение, вот тогда все будет получаться. Да, ну и тут основная, все-таки я вот для себя решил, просто ты хочешь этого, не хочешь, боишься, ты не боишься, но сколько ты можешь бояться? Вопрос себе. Перед, самому надо задавать. Мы, жизнь, жизнь, она же не такая длинная, не, не тысячу лет идет, правильно? Вопрос всегда возникает, а как бы, ну вот ты будешь, как тварь дрожащая, так назовем будет, сколько ты по времени будешь таковым являться, все 90 лет там или 60 лет, сколько бог отведет вот смысл в чем, задача, вот это вопрос. кого ну вот, что, то заканчиваем, есть, ну вот, сподвигу, то... 40 минут разговариваем, да. надо пожалеть наших комментарии, да, да. чтобы видео получилось <с короткое и информативное. Благодарствую за, за, за обратную реакцию. Вообще доволен, рад и жму тебе руку. Да, я сегодня вообще тоже очень рад, доволен и большое спасибо тебе и всем тем, кто эти, этими вещами занимается и информацию дает. Все, давай. Благодарствую, успех Все, Пока, победа. счастливо. Удачи. Ага.